Сегодня будет интересный костер из кредитных договоров. Здесь приблизительно около ну, сотни миллионов кредитов, накопившиеся дела, которые мы обязаны уничтожить после окончания работы. Практически все банки есть, основные. Вроде все. Теперь это нужно будет все разобрать и спалить.